Мужа останавливают гаишники за превышение скорости. Муж говорит «Блин, да соседка позвонила, сказала, что жена любовника привела». Но, естественно, этого не было. Это всего лишь отмазка. А отпустили, даже документы не проверили. Сказали «Езжай, наваляем там». Аналогичная ситуация происходит и со мной тоже остановили за превышение скорости. Так эти заразы и документы проверили, и страховку, и полный осмотр автомобиля с понятыми. Три часа штраф выписывали. Вот она, ё-моё, мужская солидарность. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!